Всем привет! Меня все еще зовут Матвей и я все еще специалист по заработку в интернете. Сегодня хотел рассказать такую довольно интересную вещь, как способы заработка в интернете, обсудим какие есть, какие стоит использовать. А можно я сегодня без тебя передачу проведу или нет? Спасибо. Спасибо. Итак, расскажу, что можно использовать, что можно делать и на чем можете заработать лично вы. Я разделил способы заработка на несколько групп и думаю, что вам будет довольно просто в них сориентироваться. Первый способ заработка ⁇ это заработок на текстах. Как же мы можем заработать, если умеем писать классные тексты или что-то делать с текстами? Переводы ⁇ все довольно стандартно, но до сих пор он востребован. Особенно хорошо можно зарабатывать, если вы переводите с какого-нибудь китайского языка или с языка, который мало кто знает, но язык набирает популярность. Ну вот в частности... В случае с китайским, моя знакомая, которая учит китайскому по скайпу, зарабатывает сильно больше, чем моя знакомая, которая учит английскому по скайпу. Учтите, что использовать интернет, ну, просто сам Бог велел, можно намного быстрее все делать. Еще одна вещь, на которой тоже вы можете легко заработать, это транскрибация. Транскрибация подходит всем, про нее я делал отдельное видео. Это когда вы голос, чей-то, может быть, радиопередача, может быть, чей-то вебинар, чей-то курс записываете в текстовый формат. То есть, например, если то, что я сейчас говорю, вы запишете в текст, это будет транскрибацией. Некоторые люди готовы платить за это неплохие деньги. Следующий способ это рерайтинг. Он подходит тоже многим, потому что это просто переписывание текстов своими словами. Часто для поисковых систем для новых сайтов довольно сложно, долго и, главное, дорого писать целиковые свежие тексты. Поэтому на помощь приходит рерайтинг. Способ, когда вы просто берете чужой текст, переписываете его красиво своими словами. Как-то по-другому э, подставляете предложение, синонимы, меняете местами абзацы. Получается уникальный текст для поисковых систем, ну и для пользователей тоже плюс-минус уникальный. Более серьезный способ это копирайтинг, когда вы пишете тексты сами. Копирайтинг это серьезно, нужно уметь. Многие думают, что умеют писать, на самом деле писать не умеют абсолютно. Но это долгий разговор, долгая история. Просто знаете, что есть такая штука копирайтинг. Если вы вобьете в поиске, то вы найдете кучу мест, где вы можете заработать, если пишете тексты. Причем есть работа как для новичков, так и для опытных. Ну, еще один способ заработка на текстах, это, собственно, коррекция. Тут ничего сложного. Вы, если вы очень грамотный учитель русского языка, или, может быть, просто ну, сами по себе какой-нибудь выпускник журналистского факультета, то можете спокойно переписывать чужие тексты, корректировать их, исправлять ошибки, ставить запятые и на этом зарабатывать. Все эти способы связаны были с текстами, а теперь мы пойдем в более интересную нишу, в заработок на хобби. Я искренне надеюсь, что у вас есть какое-то хобби, потому что это вещь, на которой вполне можно заработать. Например, если вы делаете классные красивые фотографии, бываете в необычных местах или просто фотографировали много красивых девушек или может быть кошек, или еще кого-нибудь, вы можете продавать свои фотографии на так называемых фотостоках. Этого довольно много. Скажу честно, в России фотографии покупают не очень хорошо, но вот на Западе проблем с этим не будет никаких. Поэтому продажа фотографий – хороший выбор. Еще один момент, на чем можно заработать в интернете – это песни на заказ или подбор песен под гитару. Вы не поверите, какое число людей не умеет играть хорошо на музыкальном инструменте, но очень хочет на простых блатных аккордах исполнить какую-нибудь песню для мамы, для бабушки или, может быть, даже для, для собаки. В общем, это тоже хороший способ, можете поискать. Есть куча сервисов, которые предлагают подбор песен, вы можете стать одним из них. Неплохая идея. Еще одна штука более тривиальная – это стихи на заказ. До сих пор вижу на Авито объявления. Кстати, на Авито вполне можно зарабатывать таким способом. Стихи на заказ. Нет-нет, да кто-то берет. Ну и сюда же, в эту же копилку, мы добавим вязание игрушек, вязание персонажей. Нам, например, когда-то изготавливали целую партию панд. Мы заплатили довольно хорошие деньги. А что мы еще делали? Обложки для паспорта с пандами. То есть, в целом, handmade пользуется успехом. Ну и не забывайте, что какой-нибудь свитер ручной работы вполне можно продать через интернет. У меня один из первых бизнесов был, это шапки, которые я продавал через интернет. Ну, не то, что бизнес, ну это, это меня, по крайней мере, кормило. В целом, если у вас есть какие-то хобби, вы умеете что-то делать хорошо, интересно, это нравится другим людям, вполне возможно, что это можно продать. А самый простой способ продать, это продать с помощью интернета. Теперь поговорим о такой вещи, как социальные сети. Их довольно много, это Facebook, Instagram, YouTube, Одноклассники. Как можно зарабатывать на них? Ну, во-первых, в социальных сетях можно зарабатывать на том, что продвигать паблики, продвигать группы, постить фоточки в Instagram. Например, если вы красивая девочка и фотографируете, как вы тренируетесь в спортзале, то вполне возможно, раскрутив свой аккаунт Instagram, вы сможете продавать рекламу, например, продавцам спортивного питания или тем, кто продает красивую женскую одежду. Это действительно востребовано, есть люди, которые так зарабатывают. Более того, если вы пишете, допустим, интересные стихи, вы не только можете их продавать, но и, например, закидывать свою группу в Фейсбуке, набирая тем самым аудиторию. То есть, по сути, во всех социальных сетях так или иначе можно зарабатывать. Единственное, что я порекомендовал бы в России все-таки смотреть в сторону контакта, смотреть в сторону одноклассников, и смотреть в сторону Facebook. Остальные сети, вроде Твиттера, Перископа, работают у нас пока что еще. Ну, как-то не всем понятен этот формат, скажем так. Поэтому я бы смотрел в это направление. Для новичков это очень даже неплохо. Ну и я большой поклонник YouTube. YouTube это тоже социальная сеть, по большому счету. И на YouTube тоже можно отлично зарабатывать, в том числе и на своем хобби. То есть, по сути, можно простроить модель. Например, у вас есть машина. Вы ведете YouTube-канал, где рассказываете про свою машину. Ведете также паблик ВКонтакте, где, там, я не знаю, честный автолюбитель, например, называете, и рассказываете про машинки, обсуждаете с людьми, это интересно. И зарабатываете и там, и тут, и, соответственно, продвигаете и то, и другое. Чем еще можно заниматься в интернете? Если у вас классный голос, то вы можете озвучивать тексты. Это очень востребовано. Мы не раз нанимали людей, которые работали у нас в качестве дикторов, можно перепродавать рекламу, если вдруг есть такая потребность или перепродавать вообще что угодно. Например, если вы перепродаете рекламу, как это происходит? Вы пишете какому-нибудь ютуберу, узнаете цену на рекламу, находите ему рекламодателя, клиента, ну и соответственно связываете их воедино. У нас был парень, который по 7000 рублей зарабатывал в неделю, перепродавая нашу рекламу. Если вы классно рисуете и умеете пользоваться фотошопом, то дизайн это то, что вам Нужно то, что вам может помочь заработать денежек. Действительно, это очень востребовано. Повторюсь, шапки для YouTube никто не отменял. У нас отлично заказывают, при том, что у нас цены чуть выше рынка. Если продавать дешевле, если демпинговать клиентов, можно найти целую кучу. Я много про это говорил. В описании, кстати, будет куча ссылок на разные интересные материалы, на ролики с уточнением способов, более подробной инструкции. Это такой общий ролик у нас получится. Если вы научились классно монтировать или снимать видео, вы можете зарабатывать и на этом. Вы можете снимать свадьбы, монтировать все это, выкладывать в интернет. Более того, монтаж вообще очень востребован. Хорошего монтажера днем с огнем, человека, который делает мультики недорого и качественно днем с огнем, а чувака, который может делать классные машинимы, я думаю, что сейчас даже не все знали, что это такое. Тоже тяжело найти, не говоря уже о том, что инфографика в видео недорого очень ценится, если вы, конечно, умеете продать свои услуги. Но об этом мы рассказываем на канале по заработку, так что подпишитесь, если вдруг не сделали этого до сих пор. Еще один забавный способ – это email-маркетинг. Собственно, можно зарабатывать э, на том, что вы делаете почтовые рассылки, рассылаете людям какую-то информацию полезную. Это может соприкасаться с вашим YouTube-каналом, вы можете рассылать новые ролики, какие-то бонусные ролики, бэкстейджи может соприкасаться с вашей группой ВКонтакте, а может быть вам не хочется ни в каких соцсетях присутствовать, вы хотите просто вязать игрушки и продавать их с помощью email-рассылки. Люди так делают, это работает. Понятно, что лучше может быть использовать больше способов взаимодействия с комьюнити, но в целом можно пользоваться только, например, одним чем-то. Более того, не забывайте, что есть такой способ заработка, как участие в вопросах, Можно опять же вбить в поиск. Некоторые платят вам за платные опросы, Ну, скажу честно, способ довольно простой. Еще одна штука, которой многие мои товарищи начали пользоваться, это продажа вещей на Авито, старых, новых, всего подряд. На Авито довольно много чего можно продать, это интересно. Ну, не то чтобы это супер способ заработка, но у меня есть видео про то, как мой дядюшка легко заработал денег, не имея ничего, просто купив шуруповерт и перепродав его. Тоже в описании будет ссылка на этот ролик. Также есть заработок на партнерских программах. Это, например, если я выпущу завтра книгу, она будет стоить условно 700 рублей, и я готов буду 300 рублей платить вам за каждую продажу. То есть это тоже, по сути, перепродажа. Таких партнерских программ много, причем они есть вообще у всех. То есть они есть у магазинов, допустим, автозапчастей, если вы автоканал будете вести. Есть у магазинов, которые придут животных, пряжу, инфотовары, курсы. Это есть везде. Еще одна хорошая вещь, которая, возможно, вас заинтересует, это работа гарантом. Когда вас знают люди... Вы можете выступать в качестве гарантии того, что сделка пройдет нормально. То есть вы можете контролировать продавца и покупателя. Например, как это происходит? Человек хочет купить какую-то игровую вещь или, например, хочет купить какой-то ключ э, к софту. Вы встречаетесь в скайпе с продавцом, с покупателем, и вам передается ключ, вам передаются деньги, и вы отдаете их, соответственно, в разные направления. Потому что в интернете много обмана, много кидают ко мне, например, часто обращаются с просьбой выступить гарантом. В лучший мой месяц я заработал на это 15 тысяч рублей, при этом я вообще этим не занимаюсь, то есть я чаще всего отказываю в этих услугах, но тем не менее на этом можно зарабатывать. Для этого нужна прокачанная репутация на каком-нибудь форуме или просто быть известной медийной личностью. Хороший способ, на этом тоже можно под зарабатывать. Также есть такой способ заработка, как заработок на файлах, то есть вы заливаете файлы на какой-то хостинг, оставляете людям ссылки и они Скачивают эти файлы, просматривают рекламу, вы зарабатываете копеечку. Раньше этим занимались депозит файл, iFolder. Сейчас нужно смотреть, но в целом способ все еще более-менее работающий. Как дополнительный заработок скорее, не как основной. Также, если вы что-то умеете делать круто, вы можете сделать свой инфопродукт. Например, то, что я сейчас вам предоставляю, это по сути инфопродукт, И некоторые такие вещи, такие инструкции дают платно. Это продается, это покупается, на этом можно хорошо зарабатывать. Сюда же очень хорошо сверху подходит вообще любые продажи, то есть дропшиппинг, как я уже говорил, это продажи, когда товара нет у вас дома. То есть, например, если у меня дома есть что-нибудь, то я могу это что-нибудь продать. А если это лежит не у меня дома, а, скажем, на складе в Гуанчжоу, то я могу продать это со склада в Гуанчжоу, клиенту отошлют со склада в Гуанчжоу, я получу свой процент. Эта штука называется дропшиппинг, если очень коротко. Можно сделать свой магазин, можно самому возить товары с Китая, я тоже этим занимался. Можно с кем-то сотрудничать, делать какой-то совместный бизнес. У меня был такой бизнес по шапкам, девочка вязала, я продавал. То есть на самом деле вариантов для креативного человека, для человека, который может что-то придумать, ну их довольно много. Также не забывайте, что в интернете можно зарабатывать на сайтах, на том, что сайты можно создавать. Я когда-то зарабатывал на том, что сайты продвигал. Можно рисовать шапки для сайтов, дизайн для сайтов. То есть все это очень актуально. Но из сайтов, опять же, можно все что угодно делать. Можно ссылки продавать, можно контекстную рекламу, можно продавать CPA-рекламу. Вариантов очень много. Более того, один из хороших способов прошлого года – это рулетки, так называемые. То есть это онлайн-магазины, где можно было с каким-то шансом получить хорошую вещь игровую или какой-то хороший игровой ключик. Ну и из того, что я еще делал, у меня был свой лейбл музыкальный. Мы издавали диски и продавали их через интернет. Ну и хотел бы еще, да, чтобы более полный был обзор, напомнить про то, что есть возможность зарабатывать в интернете еще и на организации, например, вы находите команду людей, они что-то делают, а вы аутсорсите это. То есть, например, мне нужно сделать сайт, я не умею, вы находите людей, которые делают, то есть, по сути, вы становитесь таким посредником. Это очень удобно, когда можно писать одному человеку, я вот сейчас примерно такую же систему пытаюсь у себя выстроить. «Мне что-то нужно по бизнесу?» Я пишу одному человеку, он все эти вопросы решает. То есть такой исполнительный директор онлайн, скажем так. Ну и не забывайте также, да, из того, что мы еще не зацепили, что можно зарабатывать на Форексе, трейдинге, ПАМах, разных инвестициях. Но здесь очень много обмана, поэтому нужно быть очень осторожным. Ну вот как-то так. Вкратце это примерно все, что я хотел вам рассказать по поводу способов заработка в интернете. Конечно, это далеко не все. Ссылки на пояснения, на подробные инструкции по этим способам заработка будут в описании к этому видео. Более того, поучаствуйте, пожалуйста, в опросе. По участке, пожалуйста, в опросе такая буковка «Ай» появится где-то наверху, не знаю где. Посмотрите следующие видео, обязательно подпишитесь на канал и напишите в комментариях, о каких способах вы хотели бы поговорить подробнее, какие способы я забыл. Я думаю, что это не единственное видео на эту тему. Будем стараться рассматривать разные виды заработка в интернете. Такие дела. Всем пока. Удачи.